Тогда переходим к тому, что мы можем доработать все рамки, чтобы было проще и эффективнее. Я сейчас изложу то, что с моей точки зрения, какие узкие моменты бывают. Я вижу уже, что в колонке «Перезвонить» уже настроили автоматическое создание задачи на перезвон. Да? Это хорошо Вот в перезвоне, да? да, провести встречу в принципе, с я раньше работали я так понял и тут вопросов нет окей а -а. okay. а -а -а. вот а -а um, sí. uhh. uh, по этапу сделки провести встречу в магазине такой момент это, то есть это те люди которые, с которыми мы уже созвонились и они подтвердили что да, мы готовы прийти и в Карточки вы отмечаете, да, в какое время они готовы подойти, да? Ага. ага. Угу. Угу, угу. Окей, okay. там в принципе можно для упрощения задачи можно в поле, в карточке контакта, вот здесь вот, создать отдельное поле, так открывайся. отдельное поле, где можно в качестве календарика дату выбирать. Во-первых, это проще, да, то есть два, два клика и, то есть не нужно писать. Во-вторых, скорее всего, насколько я помню, вот здесь вот в виде карточки можно это поле отдельно вывести, чтобы было видно. Ну и задачу вы будете ставить просто отдельно. Это поможет? Тогда мы сделаем. Сейчас я добавить добавить поле в календарь. Так, следующий момент. Сто процентов есть ситуация, когда человек говорит, я приду, но он не приходит сам, да, ему нужно напоминать. Вот первый вопрос, используете ли вы в общении напоминания, то есть, как я скрипт прописывал, да, вам примерно, да, что там. Давайте, ну то есть мы, мы на завтра на 4 вы планируете прийти, все верно, верно. А если я вам там за 2 часа наберу и напишу в ВКонтакте, будет удобно, чтобы я просто уточнил, чтобы менеджер был готов и так далее. Вот Эт, эту фишку используйте. Ага. Ну, со, согласен, да пришли. Я знаю. Понял. Это заявки с сайта, да, наверное, большинство? Ну, тут момент в чем? Наверное, все-таки в этом смысле, то есть, наша задача, чтобы человек минимум времени тратил до доходимость. Если он горит два часа, то через два часа, то не не наглым будет сказать, что если я вам-то пришлю смс-ку да, через час, напомнить, потому что, ну, не знаю, что это ограничение какое-то особо не придумаешь, но, то будет нормально. Давайте я просто поставлю напоминаловку, вам придет смс. Да. Если это будет улучшать статистику доходимости, это как бы хорошо и имеет смысл сначала попробовать писать просто ватсап либо смс отправлять да если будете видеть что они приходят вовремя то есть из 10 которые обещали прийти в определенное время 5 доходит однозначно то надо будет эту тему автоматизировать подключим плагин на смс уведомлений и просто им будет слаться с вашего номера ну то есть на подключим его и все дела, то есть это просто отдельно какой-нибудь там СМС-сервис подключается, я просто порекомендую, мы пользуемся регулярно, назначится имя прям там зарядка и оператором, которому вы будете слать, будет отображаться, что от зарядки там, напоминаем, чтобы вы пришли туда-сюда. Я бы на самом деле сразу рекомендовал это сделать, но на всякий случай. Там, проще быстрее WhatsApp ему просто писать. И, ну, это нагрузки вам немножко добавить. А, кстати, по, по WhatsApp. По WhatsApp, вот отдельная тема, которую я не записал. Хорошо, что вспомнил. Есть плагин WhatsApp, который, ну, по идее, как WhatsApp веб работает, то есть через QR-код сканируйте. И с десктопа вы сможете писать им ватсап прямо отсюда и переписку всю сохранять а, вот надо я, я просто посмотрю есть там платные есть условно бесплатные надо протестировать я считаю а, будет удобно гораздо можно конечно вручную смс набирать с, сначала а, вот, а потом это автоматизировать то есть тут смотрите сами как как удобно вот. А, так вот этот момент то есть важный момент вот по доходимости да, Потому что ну, однозначно такие вопросы есть а По тем ребятам, которые вот просто интересуются Пока не готов и так далее а вот, Из них можно кого-то вытащить? А, либо прям там жесткий а, отказ Ну в смысле, а там случайно Угу. Угу. Угу. Угу. Просто хотел все нужное, да? Угу. Uh -huh. Вот, вот в, этой, в этом этапе воронки кроется еще недополученная прибыль. В общем, то есть по вашему описанию я понял, что это люди адекватные, которые просто в поиске, они собирают информацию, прямо сейчас не готовы, но в течение какого-то времени они, скорее всего, купят. Это может быть там до месяца, даже до двух месяцев, скорее всего. Я бы рекомендовал, ну, прям настоятельно, вот уточнять у них... То есть, если человек говорит, будет зарплата, я собираюсь там рассмотреть несколько предложений. Да? Уточнить у него дату с инфоповодом следующим. То есть, у нас регулярно бывают акции, скидки, в том числе мы пересматриваем выгодные предложения на рассрочку, так как он пришел по рассрочке. Скажите, через какое время вам удобно... Там, мы, мы, мы на WhatsApp в, там, через две недели, грубо говоря, можем прислать наши обновленные цены. Да? И также на, на налич, по наличию ассортимента, которого вот, там, вы отметили, Samsung мне интересен. Мы вам те модели Samsung и цены на их рассрочку и так далее можем прислать. Скажите дату. Вот, то есть, ну, я сейчас сумбурно, конечно, говорю, надо просто это продумать как это проговорить. И часть людей будет говорить, да, окей, пришлите мне. И вот эти люди, 100%, если им а, через... Ну, вот они говорят, ну, актуально будет там недели через три, да, там говорят, по чесноку давайте так, э, не давите на меня, да, недели через три будет актуально. А, вы говорите, окей, тогда через две с половиной недели мы просто пришлем вам смс-кой, а, либо там а, ссылку на наши товары, которые вам интересны были, да, на их неценные актуальные, либо просто нам позвоним, скажем, вот. удобно будет, так нормально человек говорит, да, удобно нормально. То есть, во-первых, мы его столбим на определенное время, во-вторых, он полностью лоялен и ожидает этой информации. То есть, вряд ли, то есть, он такой получит такой смс либо ему позвоните. Uh, он такой, ну да, как бы все в порядке Мы, мы с вами общались, я при, примерно помню То есть вот вот эту вот колонку Именно таким образом uh, стоит еще дорабатывать Угу Угу Угу Угу. Все, понял, окей В принципе у меня по серымке все Вот эти вот два самых важных момента Это вот по доходимости до встречи магазин И по дожатию тех, кто такой средней теплоты вот. Ко мне есть какие-то вопросы?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 С разборами инструментов кейсов вы можете найти у меня на канале также рекомендую посетить мой сайт где я выкладываю статьи кейсы blog.fedorsov.ru посмотреть обзоры посмотреть разборы инструментов посмотреть конкретные кейсы с, с результатами заказчиков которые сотрудничали со мной и моей командой